Потом mm. это ну, кто зайдет, может в прямом эфире вот увидеть нас. Вот мы сейчас уже в прямом эфире. Просто ссылку мы еще никуда не давали. А поговорим, наш разговор закончится, и потом опубликуем, просто везде разложим. Хорошо, я готов ответить на все вопросы. Только правду и все, ничего кроме правды. Да, ну вот, разреши тебя представить, вот Игорь Крыстилевский. Сегодня со мной на связи человек, с которым мы как бы давно знакомы. И также вот Игорь начал заниматься значит, обнулением кредитов, избавлением от кредитов с помощью знаний документов «Правовед». И вот Игорь, получается, хочет поделиться своими результатами, достижениями. Да, ну, такой небольшой анонс. В, в, в итоге, да, что получилось? В итоге сначала у меня были кредиты у Сбербанка. Вот, и они в итоге сделали вот такой вот судебный приказ. А я его отменил и сделал вот такую вот карточку, совершенно недавно с нее не списывают денежные средства, могу спокойно пользоваться. Вот. Я теперь там числюсь как абсолютно новый клиент. Вот что в итоге произошло. А каким образом так получилось, что ты как новый клиент у них стал? Ну, по порядку, да. Итак, был судебный приказ. Вот. Не знаю, как его. Показать он стандартного э, вида, они, мне кажется, делают все под копирку у судей, потому что они на самом деле неправомерные. То, что я узнал при помощи правоверных, то, что судья обязан вызвать меня как свидетеля, уведомить меня о том, что в отношении меня производится судебный процесс, да, я бы пришел в этот суд, значит, попытался бы что-то сделать, да, защитить себя вот, от банка. Вот. И поскольку они все эти приказы без уведомлений являются неправомерными, то их не так сложно отменить. Судьи, они даже к этому морально готовы, теперь, когда я прихожу, вот, они уже называют дату, когда можно собрать значит, определение об отмене. Вот Оно выглядит так, но ну, не знаю, я все, все документы, которые я значит, сейчас показываю, их, может быть, плохо видно, но они в сканированном виде есть, и, возможно, к этому видео будут приложены. Вот так вот выглядит определение, да, что значит, 8, 8 апреля... Должен 28 апреля не должен. Вот, грубо, грубо говоря, так. Вот. После, после отмены я направляю по стандартным правоведы запрос в этот банк через почту с требованием предоставить соответствующие документы. Вот. И список там указан в двинуться в этом не знаю, в, презента, в одной Зависим. из презентаций какой-нибудь правоведной. Ну, вот. ну, 21 требование. Ну, первого... Да, да, да. Вот первого заявления мне хватило для того, чтобы банк значит, обнулил мою историю. Через какое-то время я к ним подошел, ну, уже после этих заявлений, и просто поинтересовался, вот обычное отделение Сбербанка, подошел к окну, к тетеньке, да, там, тетенька, а я вам что-нибудь должен вашему Сбербанку? Вот, и показываю паспорт. Показал паспорт, она посмотрела, говорит, вы, а вы точно наш клиент? Я говорю, ну, вам виднее, ну, у вас, наверное, в базе есть. После этого она начала как-то странно, она ведь, я подошел, спросил, да, а у них в базе нету. Вот. а когда вы к нам приходили, вот, а, значит, что у вас там было, вот. То есть она, у нее как будто она слепа, да, и пытается узнать у меня целую картину. Я, в общем, не стал ничего не рассказывать, вот, и спустя год подошел просто как новый клиент, сказал, никогда я не был вашим клиентом, вот, сделайте мне, пожалуйста, карту-момент. Вот такой вот. А по базе посмотрели, да, абсолютно точно новый клиент и сделали мне карту. Теперь у меня есть возможность быть обыкновенным пользователем Сбербанка без всяких кредитов. Замечательно. Но это еще не вот. все. Я на днях сделал выписку, вот и в тоже по по шаблону правоведой и в налоговой вот и выясним какие у меня есть счета оказывается что действительно вот значит клиентам по судя по этой выписке клиентам сбербанка я стал только с 12 декабря 2016 года вот. у меня там открыто открыт счет то есть Какие-то странные вещи общем, творятся. История да, просто я... забывается, счета как-то изымаются, не знаю. Странно. То есть ты сделал запрос в налоговую о своих открытых банковских счетах, да, да, совершенно а, чтобы выяснить картину, то есть увидеть, да, потому что у тебя, насколько я знаю, там еще по другим банкам были разборки чтобы выяснить картину, да, более полную. Да, для... абсолютно, да, абсолютно верно. И чтобы для проверки, я посмотрел, у меня в Росбанке было от 2006 числа счет. То есть старый счет, информация о нем сохранилась, а старых счетах Сбербанка нет. То есть их, значит, и не было. Они не были отражены в налоговую, соответственно, все кредиты, да, которые вот у тебя там были, у тебя же там кредиты были? Да. У меня было, у меня был и расчетный счет, и кредитный счет. Соответственно, они не были проведены ну, согласно законодательству, там через налоговую, да, не, не сдавались там по ним отчеты, не платились налоги так называемые черные кредиты. Ссылку, как бы на видео, где подробно объясняется, значит, по этой теме, мы приложим, я думаю, здесь на экране она у нас будет, а -а -а. чтобы где более полно объясняется, да, вот именно о тех вещах, которые связаны с выписками, вот с этими, с налоговой, по своим счетам, ну, для чего это нужно, насколько это полезно, чем это может быть, помочь там и так далее. То есть, ну, вкратце, если сказать, да, что люди, когда начали запрашивать, в налоговые вот эти выписки, да, по счетам, то они просто могут ну, не, не обнаруживали а, счетов вот этих кредитных, которые прописаны в, договор, в договоре в кредитном, а, на которые упоминаются там в исках в суд, на которые подают, ну, то есть банки подают выски в суд да, на людей что якобы должны денег, соответственно, потому-то и потому-то, что вот вам был, были зачислены там денежные средства на такой-то счет, открытый на ваше имя и так далее, и так далее. То есть этого счета просто человек не находил в выписке с налоговой ну, по своим счетам. Соответственно, все эти слова, да, это просто ну, оставались словами ну, банка, потому что имеется документ о том, что такого счета не было открыто на человека. То есть, по сути, получается, что банк руководствуется неправомерными судебными решениями, значит, нарушает всевозможные законы, причем это не один, получается, закон нарушен. Это сколько статей Конституции, там, прав гражданина нарушено, вот, значит, Получается, банк ворует еще деньги у народа, когда не платят налоги, соответственно. Ну и, у на... и, у и, народа. и тревожит всяческими звонками коллекторов, значит, информаторами и так далее, выводя из какого-то равновесия, хотя права на это не имеет. Поэтому отменить такие решения очень просто – как казалось Всего одно-два обращения, вот, и, и все, и в банк ведется я уже по-другому. В, в одной из презентаций я слышал, как, значит, рассказ о том, как система пытается избавиться от такого человека, то есть от и примерно такие ощущения у меня тоже возникли, то, что система очистила, Стерла, из памяти, вот как просто не, не перевариваемый какой-то элемент пищи, как будто отрыгнуло и начала продолжила, дальше там всех кушать. Так. Кроме того, кроме того, там в этой выписке еще должны были быть другие кредитные. Вот, наверное, уже не в этом видео, в следующем, который отразим, но там должны были быть гораздо больше счетов, чем, чем есть. То есть ни одна такая организация, да, ни один такой банк. они похожи действуют все по одной похожей схеме, вот. как, как и суды, как и другие органы. То есть не увидел там еще нескольких счетов, которые да, должны я... были упоминаться в других банках у тебя? Да, там должно было быть четыре банка и три кредитных организаций микрофинансовых. Ну, достаточно много. Да, совершенно верно. Ну, с ними еще продолжается процесс, а со Сбербанком уже все решилось. Ну, как бы сколько людей, столько ситуаций. Ситуации Ситуация у всех разные, возникают на самом деле. То есть отменить судебный приказ это как бы первый шаг, да, то есть через переписку с банком. Дальнейшие действия то есть, твои еще видишь, переписка у тебя еще не закончена, потому что ты еще ждешь, да, вот, вот эти документы, которые ты запрашивал. Да, правильно, что. Вот, то есть потом в будет претензия, там написано, судебный, в судебном иске ты можешь то есть, подать уже иск в суд на банк за непредоставление информации и уже получить с них денег. И будь готов к следующим шагам, если вдруг да, кто-то, ну что они там решатся, либо Сбербанк, либо другой какой-то еще банк, а уже в судебном порядке, то есть не через судебный приказ, да, а в порядке искового производства уже там с тебя опять что-то требовать, ты уже вооружен, то есть знаешь сам принцип, как что работает, где нужно копать. В любом случае всегда можешь проконсультироваться с ребятами, с правоведа и как-то эту ситуацию дальше развить в свою пользу. Моментов по этому масса, по которому можно это сделать. Да, тут принцип главный такой: если не ты действуешь, против тебя действует. Да, основное основное. бездействие она приводит к результату к победе своих врагов. Наверное, именно так. Ну, собственно, так. все, наверное поэтому плотно ну вот по такой хочу информации... поблагодарить за предоставленную там информацию вот, за помощь в решении этих вопросов угу. то есть мы ну в дальнейшем я так понимаю как будут развиваться у тебя ситуации с другими организациями кредитными либо с этим же там сбербанком да? то есть мы будем с тобой озвучивать конечно то, что у нас происходит да? Для, для повышения правовой грамотности наших зрителей, там кто-то, может быть, впервые наткнуться на такое видео, да, а его заинтересует эта информация. То есть кто-то может следить за этим, потому что я знаю по собственному опыту, что много людей обращаются, я вот когда записывал свою онлайн-историю, свою избавление от кредита, когда у меня также у меня имеются кредиты в различных банках, больше четырех лет я их не плачу уже. И вот только один Тинькоф Банк соизволил примерно там год назад, полтора. Тоже также на меня судебный приказ. Сначала завели я его, отменил. Потом уже в порядке искового производства они подали в банк. Но я даже ни разу не появившись в суде, сделал так, то есть, что это дело где-то там замерло, зависло и так далее. Поэтому, друзья, все возможно, вообще не теряйте. Да, и вот никогда. еще э, хочу как раз про зависание э, сказать, то, что система государственная работает нестабильно. Э, бывают случаи, ну, у меня даже было, что органы, значит, суды не могут между собой, как бы, э, значит, один документ даже не, может, не могут нормально переслать, вот это самое. дело передать по району. Значит, я был да, в другом районе жил, просто переехал. Да, там на меня обратились в суд, судья переслал в этот район. дело до сих пор не доехало. Но, Но то есть еще, после, что, да, еще безграмотность многих значит, представителей власти, слуг народа, она тоже приводит даже к таким иногда положительным моментам, но э, по сути они работают через одно место, вот, мое личное мнение. Вот, по, по большей части, вот, со всякими нарушениями, значит, э, глупостями. Да-да, вот. именно поэтому нам самим приходится следить за тем, чтобы наши права не нарушались. Иначе из нас никто не будет это делать. Да. Если просто слепо доверять там, различным чиновникам, тем, кто решает какие-то ваши там, документальные вопросы, да, спорные, там, судебные, либо еще какие-то, то просто это значит отдать свою судьбу в чужие руки. Поэтому, друзья, не устаю призывать всех к самообразованию, к повышению правовой грамотности своей. Благо сейчас много различной информации в интернете по этому поводу. В частности, на сайте «Правовед Сибирь» выложены видео, где разбираются решения в пользу людей, выложены обучающие семинары, открытые встречи, много-много полезных уроков как скачать, например, выписку за игрю на какую-то организацию, да. То есть все-все-все пути, шаги первоначальные. Человек, если он имеет желание да, вот разобраться, как-то решить свой вопрос, он обязательно найдет эту информацию, и все у него получится. Ну, на этой ноте, наверное, будем завершать. Да, Всем удачи, тогда удачных решений в вашу пользу. Да, всем, всем желаем благ, занимайтесь самообразованием и обязательно верьте в успех. Пока-пока.